О, насмотрелся телефон. Это кто там летел? Это все у меня глюки. Привет. Где его ноги Меня не должны кто-либо видеть. Андреан? Для этого мне нужно Подожди. использовать пространство. О, Андреан, привет. Привет. К тебе зайду? Р активация пространства. Званый гость. Привет. А что ты тут делаешь? А -а -а, Молодой человек, не так у тебя зовут? Своли по-тихой гости отсюда, быстро, бегом. Три секунды. Да не Олег, При это точно не Олег. Или, или не в космос отправлю. Так, Хочешь проверить? Потихой, грусти отсюда, пацаны. Ха-ха-ха. Мы с Альбедом с... Альбер... да хоть... очень с тобой разочарованы еще. Ты офигел? Я еще раз задам вопрос. Ты или что? Вообще? Нет. Наха. С... А, игурбиян. Ты же с... лен... для Альбеда очень с тобой не подслушал. Ой-ой. А как ты летаешь? Да. Я летаю? А чего у вас, в никто не летает? Нет. Да не важнейте со мной. Ты не Олег. Да, не Олег. А ну, зачем он, встал его встал? тело? Чтобы никто меня не заподозрил. В чем? Привет. Привет. Боже, какой ты ну, страшный. нормально, я Олег. Только из другого измерения с тобой разговариваю. Ты страшный. У нас... Я, я извини, собирал этого робота в другом измерении. Короче... Могу доказать, что я Олег. Uh -huh. У тебя есть волшебные клопы. И ты что? их прячешь где-то там. И, Нет. и вот. Да-да-да. Да, да, да. да. еще у тебя есть друг такой вот такой очень плохой клоп. Просто хытый. Вот его хотелось бы. А еще? А еще ты мне давал разный талисман. Последний талисман, который ты мне давал, был Павлин. Нет, не правда? А, ну еще, погоди, Олег появлялся в этой, в этом, когда Олег последний раз появлялся, то есть мое тело здесь, когда последний раз было? А я не помню. Оно было здесь? После моего кома? Было. Или я до сих пор в коме? Нет, ты не в коме. Это плохо. Короче, рассказываю. Рассказывай. Олег завладел моим телом. Как так? Это Маджи Сти изпрессии. Она что меня пыталась вытащить? Ну, я ей волосы повыдираю. Я смог отправить этого робота, то есть я им управляю сейчас, но я нахожусь вообще в другом измерении. В измерении снов. Я тебя типа приходила, угу. когда по не раз во сне. Вот. И я с этим роботом еле как сюда пришел. И то мне пришлось поклотил, чтобы выколопывать. Мы должны. Мы должны. Талисманповина у тебя? Нет. Талисман Клевера? Нет. Я ради вас всех жизнь твою отдал! Жизнь твою отдал ради вас всех! А вы даже Талисман Фавлина не сохранили! Ник Клевера! Дай я а путешествие тоже, да, не у тебя? Получил? не знаю, где он путешествует. А Талисман Моли, ты же его забрал? Нет. Ты хоть что-то сделал? И ты, баба, будешь? А ты хоть что-то сделал? Я отправил Феликса в другое измерение. Не попал случайно вместе с ним. Упал в кому, проспал несколько лет в коме. А, вообще, в другой вселенной меня вообще считают богом. А кто это в... вс потерял? Ты? ты... Да. Вот, ты Я исправляй. Я вас всех в своей жизни <с <с да. по... Ага, конечно. Так. Есть плохие новости. Если Феликсов... Так, нет. Не-не-не-нет. Нет появлялся какой-то злодея-героя подобный, у которого были волшебные силы. А? Да вроде бы нет, а вроде бы да. А я не помню. Так, что ты мне брешь? Говори быстрее, или я весь дом преврачу в луч. Ну, я могу все уничтожить тогда. Одним щелчком. Это держи нам. Билет в лесной лагерь? Зачем? Отдыхай. <свят> Не помню. Не я. понимаешь? Адриан, тебе нужны таблетки от сколероза. У тебя сколероз. А у тебя спиральный. Погоди, постой, постой, постой, постой, на месте. Стою. Фу крыша уже все. А, все. Так, я увидел все, что мне надо. Да. Появлялся что-то, я в паука. Вот. Э а сразу бы так и сказал, да, появлялся. Вот. Это Феликс. Как так? Ну, вот так потихоньку грусти взял, получился всегда и силы, которая активировалась после пришельца по измерению. Ты сейчас Феликс может во всех просто вселиться и может ими манипулировать. Как так? По тихой грусти, повторюсь, по тихой грусти. Мои фразы воруешь. Ну да. Короче, я не знаю что, но здесь меня хватит не надолг. связь, извини, плохая. Извини, я в другом измерении. Я... Так, лети там, так. Деактивация. Маскировочный режим. Полетел за мной. Угу, полетел. Лечу. Я полетел. Летать умеют. <смех> Запроснись да ты. Ой. Забыл про свою сверхнечеловеческую силу. Я полетел. Ну хорошо. Так, там он перемещение. Так, дает мне силу перемещение. Так, это что-то там, типа, Вулюш, виляш, виляш, галяш. Да. О, Галяш ты. О, вот что я починил. Зачем? Чтобы ты вызволил меня. Но для этого нужно, чтобы Феликс, который сейчас в моём теле, был здесь связан и повязан. Так что, да... раздевай своих жуков, бабу жуков. А, вот. Чтобы всякие жуки меня спасли. Не заходи. Не заходи только туда. Засосет? Нет, меня засасывает. Нет. Филяш. Гуляш. Гуляш. Ладно, я понял всё, пока, потихоньку и грустим. А, то есть тебя нет вообще... Мужчины... Боже, какие у меня хорошие друзья. Ну, застрял так. Олег, не мои проблемы. Пусть сам выздоравливает. Ну ладно, я, я шучу. Ты где? Возле портала. Вот я. И чё нам надо сделать? Ладно, это как-то поймать Феликса в ловушку. Как? Как-нибудь, как-нибудь, там... А чё у тебя очки? Ну, они же не в моде. Они не в моде, да, но мода моя забыла, извини. Я такой попал в кому, а и как бы остался в коме. Почему у тебя в... на голове шрам и на волосах черная не... фигня? Это не шрам. Я потом тебе объясню. Это, короче, штука... Как бы я робот, извини, сейчас разговариваю с тобой через силу робота. Я буду mm. следить за ним. Ты не подавай виду то, что ты что-то знаешь. Mm -hmm. Всё. Хорошо. А чего я должен не знать? То, что он завладел моим рассудком. Да, теперь я, кстати, могу с тобой в любой момент разговаривать, и тебя, тебя Ты слышишь только меня. Все, отключай эту фигню. Не, я не отключу. Я теперь слышу все, что ты говоришь. Так, вот. а я сам отключусь. Ты не можешь отключиться. Все, я отключился. Так. Ой, Адриан, привет. Что тебе надо? Что-то ну, тупое. Что случилось? Ты... Я, я только что проснулся. Тоже же стоишь. Ага. Привет. Шу Denmark. Да ничего так. Там она, кажется, он, опять за, застряла. Вытащи ее. Манон, а... Так. Mm -hmm. Адриан, кушай тортик. Манон, иди ко мне, пожалуйста. Вкусный. Mm -hmm. Манон, ты меня слышишь? Угу. Mm -hmm. Я вселяю твой разум. Mm -hmm. А дай мне хвостик павлина. Mm -hmm. А что? Кого? меня морковка. Кого? Что? Я покупал <связываю> тортик. Классно. Да, наконец-то. Спустя столько лет на меня. А что? Ты давно тут сидишь? Ну, с аспирантом, да. Память, все, что ты видел, ты забываешь. Меня здесь не было. Ну, ну, Манунька, мне в комнату не входить. Адриан, незваные я гости! Не Адриан! Не а входить! Привет, у тебя, Дуса, ты снова у меня. Адриан, незваные гости были! Не входить в была. комнату. Хорошо, не войдем. Я трансфермирую. Тр... Я вижу кролика. Мной... Меня уже увидели. Надо Его? сматываться. Где он? Так, <связывается> На фолову координаты. Он возле нового района. Летите, Дем... маленькие акумы! И я сказала, завладите вон им камень чудес. На меня Бразник. Ну, да, это <связывается> сотрудничество. Сейчас, сейчас ну. мы поймаем тебя. Ну, били. давай! <связывается> <связывается> <связывается> давай. Я Аху. чую этот талисман, но куда везде, да. Его грузится, даже до сих пор да. меня. Где же ты, талисман Клевера? Так. это кролик. Я буду спрячусь и буду наблюдать. Я, Я вижу тролика. кролика. Я буду наблюдать. Нара. <св> <св> <св> ушел. <св> так. У меня есть идея, как все исправить. Можно прийти, сказать, ману. Привет. Это я. Че тебе надо? Я бы то пришла помочь, но можно? давай. давай. Да. Я все, конечно, понимаю. Хорошо. У <связано> меня есть своя, Служда. да, план, смотри. И можно вернуться до этого момента, сказать Ману, и... чтобы она убрала талисман. Ты понимаешь, что Ману что... была как пешка, но, скорее всего, если я правильно понимаю, то тогда мы нарушим время, но и поток. Нет, тогда... смотри, нет. Ну, я могу взять талисман на время, а потом, когда этот момент случится, и он пройдет, я отдам Телис и все вернется, а, да, И да, ничего нет, мы это не это... нарушим. Я, я, я, я ещё он... там он... нужно он... разобраться он... с Феликсом. Он... Ай, моя голова. Беги за праздницей, а я разберусь с злодеем. Гениальный. В в принципе, да, но я я... надо сначала вот Нет, мы ничего не потеряем. И мы ничего. Сюда, брат, Потерянь. Потерянь. Что Феликс, мы потеряли мой, Ну, все, я возвращаюсь в прошлое. Магия, магия силы, магия, силы. магия этой силы, как и там, так далее, оно не приверяется к премии. То есть, если ты сейчас... Нам нет. нужно остановить Феликса, пока он не высосал всю магию. Я сейчас... Я, не я сейчас пойду в прошлое. Да, изменю, я чтобы он не смог. Нет? Если да. я изменю, этого не произойдет, Ты понимаешь? Нет. Посмотри, не в этом суть. Феликс узнал то, что я попал в, в это измерение. Ну и вот он меня узнает. Он узнал это пья с камня Павлина. То есть, если ты заберешь камень Павлина, он все равно поэтому знает, куда история не помню. Ну смотри, код, смотри, мы заберем талисман Павлина и пойдем. У него не будет дополнительных сил. И мы пойдем разберемся с ним. Он и так может давай быстрее, я Наразу тебя полный. Нара. По а дай мне камень Павлина. Стоять! Опа! Кроли? А. Так и знал. Ну чё, Феликс? Внушение я тебе внушаю, то, что ты мне дашь хвостик павлина. Ой, не получается. А смотри, ты... что у меня есть. Защита. Ой. Ну ладно. Зато у ребенка ее нет. Манон, иди за мной. Нет у Манон, но талисман я забрал. Да, а, Манам летать не умеет. Чего? Зато кролик, зато кролик я умею. Да так, что ты не смей трансформироваться в, в ближайшем будущем или настоящем? Нет, в будущем ты станешь супер а, ну? ты появишься там супер-котом, и в тебе внушат то что ты будешь против кролика будешь с ним бегать убить да. его и все такое поэтому не смей Понятно. трансформироваться и стой просто как обычный человек а, мне я пора говорю, что а не я, я, его чувствую. Он здесь, а. А вот я пойду тебе. сейчас на то место где мы встретились с ним с этим Олегом вот что мне тоже не трансформироваться Так, все мы здесь Здесь уже было, да Нет, это... Ладно Но я здесь Только где он теперь Надо дождаться его, когда он появится О, здорово Смотри, что у меня это... Что с тобой? -ма -ма так, все, пойдем разбираться с ним. Где тут что там драться, восстанавливать, что? Я могу тебе передать часть информации. И боюсь, то, что тебе я, я после этого отключу. Отключусь. Он возле портала. Так, все ясно. Надо идти к порталу. Ладно, мне для этого понадобится Карапас. Алло, Карапас. Что? Встретимся у дома Показать. Адриана и суперкод срочно нужны мне. Это угу. что-то значит это знак. А когти? что такое. <как> Ох ты, Когда на меня. Дет, черепа... Черепаху обльёт кипятком, вот. Так, пойдем. Где черепаха? Я тут. Как не знаю. Где ты? У портала. Какого портала? Какого портала? А ты Это откуда знаешь, где он находится? У полицейского участка. А, по полицейского участка. А, по полицейского участка. Я тут, тут по порталы координатам. У полицейского участка. Вот тут я вас вижу. Я тут смотрю, а какая-то фиолетовая штука проведу. А я тебе сказал, где встретимся. Ты почему не выполняешь то, что я говорю? Я на то место, где так, вот голову. координаты. Итак. Не заходить, не, не это выйти. Да. Сюда закидывают к вами, кстати. Вами? Да, вот в эту коробку. чтобы вот Чтобы активировать портал. Да. А почему сейчас нету к вами? Потому что Потому портал восстановили надо... с энергией Феликса или как-нибудь там. Получается, Феликс этот, это вот этот Олег. Получается. Получается ну... Подожди, возле портала. Мне сказали? Он возле портала. И где он? Прием. Прием, Олег. Это я. Нет, только из другого измерения. Что? Будь готов. Будь готов. Будь готов ко всему. Я не знаю почему, но он пропал. Возможно, скоро появится. Карапас. Да. Ко мне. Да. Вопросик, если он... Ко мне подойди, Суперкот. Щит. Наш... Если он Щит, наш... Щит сейчас? Да, прям сейчас. потом. Папа. Потом убежишь. Сейчас нам надо вдруг он появится... Пошись, как можешь. Мы пока постоим здесь. Под щитом. Опа. Кого а, вот ты вижу? Я <соспит> а, Привет, мой кошечка. Не выходите с щита самое главное не выходить осталось на урод сейчас я тебя отфигарю через минуту я хотела сказать, что вы всего лишь а жалкие супергероишки. Давай я тебя отфигарю. Я могу использовать иллюзию. Я не давай давай тебя я тебя отфигарю, и пеносмана. ты вернешь то, что мне было. Я, я, я могу превращаться в кого хочу. И ты что? Хочешь, Вау. Я часто питался снилу, что ли, к вам? Нет, сила не к вам, не к вам, нет. И я можно сказать сам, Вами. Ну, а если твою же силу использовать на Тебе? У Тебя нет ноги, доступ есть только у а У Тебя, я знаю то, что... Да, у ТЕБЯ... Защит. НЕТУ... Одной вещи... Да. Для защиты. Я понял, что ты. Про павлинчика? Я тебя отфигарю павлином и заберу твою магию. И ты передашь ее и все. Погоди. Ну, давай для скептики. Ты сейчас видишь перед тобой Феликса? Да, это ты. Но в теле кого? Т ты не в теле. Это камуфляж. Ты не можешь владеть ну, телом Адриана. Потому что Адриан не в коем ну, не умер. И ты не хочешь? можешь владеть его телом. А, ты видишь Адриана. Я, я забыл за тебя снять иллюзию. Я-то не Адриан. Вот это контент, су Это не тело. Может, ты в тело Валега встился, но в тело Дриана это либо иллюзия, да. либо камуфляж. Карапас, сколько секунд? Минут? Разрешение. Минута я уничтожил портал. Теперь как вас. Может... туда выберется. Или еще нет? Никак. А и на не надо, чтобы он выбирался. Кажется, что... Говори быстро, что, меня что тебе надо. То, что его надо засунуть, Нет. Ты как, он сам как не, Я водит, что ты сам как сейчас, сейчас заметил. Ну давай говори, условия, ну, я ты, тебе сказал, ну, я тебе не, не дам. Да -да -да, чем ты да, ну вот, значит всё, не... Ну допустим ты узнал, что это я, ну серьезно, ты же что знаешь, во-первых, друг, твой друг, не друг вас, не находится в другом измерении. Не его могу только Друга я, ведь я поглотил всю его магию. К тому же я отправлюсь в не и уничтожу последнюю, последнюю колдунью на этой. На этом Работает надо. А, нет. Так ну так что? что? Ну, ой, я так знаю, что они согласились на это сделать, ко мне это и не надо было. Ну и все. Я знала, что вы не согласитесь, просто я тянул время, как только мог. Мы тоже мы тянули раз. время. Мы неизбежное. Наконец-то. А то в этом теле, этом теле этого парнишки мне уже надоело. Альберт, Мы с Альбертом это не согласны. Так, еще и внешность поменялась. Посмотрите, какой я красивая страшно нет ты... страшно так и магия осталось как и было короче не ты лизма я... мне уже не нужно два Павлина. Да? Нет, теперь, я... теперь я сам как теперь сила его моя я смогу я... чего это а, ты не вдруг не напасть на кролика нет мне альберт говорил нет да у да? да. меня Альберт Альбер, э, пересказал, потому что не надо Заходит. М -м -м. Альбер? Альбер? Альбер? приятного Ой, полета а, Ну да, хорошо Ухи, вау, прикольно Альберт Ну да, ну с космосом будет немного над... надолго И да, я да. скажу -по. Если улетишь да, да когда могу. ты прилетишь, ты умрешь. Совсем немного. Да. Наши коф... костюмы... Черепашка, неуязвимы. Ты не для... Черепашка, ты не хочешь пойти детрансформироваться? Тебе надо задеть людей... Ну, повезу, своей красной фигней, чтобы приказывать. Ну ладно. А, ну, так уж и быть. Да, нужно приказывать. Ну ладно. Иди сюда. Нет, ну, сюда иди. Я... Сюда Олега. иди. Теперь я... теперь я свободен. Стой. Да, Пойдем со мной. Так это бабочка. Теперь сбежишь. Ты заперта рядом со мной. Давай ты. Силы тому Олегу. И все. Ну А взамен что? ничего. Мы тебя оставим в живых. Ты же понимаешь, mm -hmm. твой конец скоро. С этими силами? Ты я смотрел себя. будущее. Я знаю то, что... Первое же заклинание, которое я... Я знаю то, что тебе придет пипец. Тебя убьют. Понимаешь? Поэтому лучше Может, давай... Сдавайся если... потихой если, если я превращу все это в сон, все лягут спать на веки. Нет, 3. нет, стой. Никого ну, не сделай так. Давай пошел? мы. Ладно, так, давай. Морожить. если ты все сильные, давай. Что Уложи Что, давай. спать, мражницу. Давай. <соединясь> Легчайше. Брязница, Не хочешь спать? Вселяю мог. Ты думаешь серьезно? У тебя нет защиты. Насколько, насколько бесполезно? серьезно, просто. Я даже... тебя. Кинул мимо. Кинул даже мимо. Не Я просто тебя ударил, поэтому мне это хватило, чтобы начать по тихому вселять в тебя. Ладно, до свидания. Раз вы такие. Невежда. До свидания, пространство. Держи тебя уничтожить. Подъём. вопросик? Так. Вопросик, кто раз будет бражниц? А, не, не по поводу бражниц, а, а вот этот, Олег, а отчаянстый да. или нет? Вселите муку. Помогите. Глава. Так. Как я снова тут оказался? Тупой Феликс. Ну, его... Кролик. Где бражница? Бражница? Убежала. Больно. След ее просто в сотни мир к северу. Так, у меня должен остаться номер Адриана. Адриан, mm -hmm. алло? Алло. А, вот он. Погоди, Погоди тут кто-то Привет. Привет. ты тупой, так. костюм знакомый. Угу. Угу. Ты этот, из Каметь Клаб? Да. Кто ты такой? Я тебя не знаю. Диабаникс. баникс. Ты этот, вот, нет, ты не тот, кто в красный костюм одевается. Да, все я понял, кто ты. Ты этот, Харапас. Да, я Харапас. Всё, ладно. Нет, ты пигаз Да. Ты я пигела да. Это бесполезная да. драка, Бражница, сдавайся. И отдай свой талисман. Книгер, ты всё а да, Сам спасайся. Бражница. Отпустите ее. Бражница, пойдем за мной. Вообще. Да, Надо. Конфетку дадут тебе вкусненькую конфетку. А дай мне уху, я тоже хочу. Заходи. Бесполезно. Вам специально. нельзя. Долгие годы тренировки. Я, конечно, это все забуду, Манон, но... Я не ожидал, что ты бражница. Думаю, ты прослушная девочка, кто живет у Адриана. Ты, оказывается... Мне кажется, показатели, возможно... Думаю, не говори никому то, что у тебя есть талисман Павлина. Особенно mm -hmm. бра... никому, чтоб не знали. Говори то, что оно у мистера Бага. Вот и все. Скоро mm -hmm. вернемся. А мне пора отправляться в, в Нарум. Mm -hmm. Нара. Mm -hmm. Ой. Привет. А что тут? делайте. Ладно, пойду. Это разница. Блин, мне, либо показалось, либо послышалось то, что Алексманом что-то а, да, говорили ага. в, в комнате, но да. Фо, пойдем. Привет, пойдем. Мы с, мы с Альбертом довольны этим результатом. С каким? Блин. А что тут бразница? Пойдем, а ты брас... обычно нападаешь. Хай попрыгает. Хай попрыгает. Не то сразу. У меня что-то пробилось. Впомнить яйца. Идите... А, а... Пойдемте а на лавку. А. Идите, Филипс был. Я видел, кстати.